take <clears> the room Поливает гнилые фасады гнилых людей И несмотря на то, что тихим ты был Карантин — время для творческих идей Не убежать от проблем Мне говорили, ты не сможешь убежать от проблем Но я использую alt в 4 потому что мышка мне леет. Мне говорили, ты не сможешь убежать от проблем но я использую Альфер 4, потому что мышка мне лень Взяв гитару под ключом Колесницы дорогой дорогу укоротая Королевский пел на потеху всей толпе Для того, чтобы прокормить семью. Сыча кусочками лежал в земле, в сырой земле, в сырой земле. Три, два, один, погнали! Дай прикурить, промямлил, устала Не спросив имени, байдер карман Ничего не нашел, посмотрел, устала И тут я понял, Россия страна была Ничего не надо, цивилизация Сорокалетний обрыган сидит в своей квартире с тремя детьми в однушке и ему нормально. Он смотрит телевизор и считает это и правда. Он не отрывая взгляда убивает себе мозг. И что ему не говори, он будет на своем стоять. Договора будет, он твердить в России рай США Все аргументы сводятся к тому, что я не матрион. Зачем мне что-то говорить мой совести не дома. И тут я понял, Россия страна бытна, нам ничего не надо, Цивилизация пошла над страной, нам интернет не будет, давайте жить в пещер, на гречку будем решила иначе и теперь наши пути разошлись он был и мне больше чем братом медиатор Но судьба решила иначе. Масочка в вот добавит тут шумов на темненькая флота. И это все, конечно, круто. Но зачем тут вот фотошоп? надо все, конечно, снять. Это да, старый свайфончик, шибко, прекрати, подруга. Я узнал твой образ без ошибки, И запомни молец. Фотошоп, надо заслужить. На рабочем столе добиться Надо горы свернуть, через север пройти, чтобы найти Photoshop, фотошоп, фотошоп Как же умудрились оборочить даже это имя Вы полезли на святое Как же вам не стыдно вы? Разве не читай соглашение вначале Поправить внешку для исты Это очень важно И запомни молец Фотошоп Надо заслужить Иконку Пес на рабочем столе добиться Надо году свернуть через север пройти, чтобы найти What the show? The show. Не похож на всех, сидит весь день дома, о нем отзываются нелестно и редко видят в школе реальных людей. Цветная жизнь идет мне, И если тело для него, И под окрами